Невозможно ничего понять в отдельности каждый момент, пока мы не понимаем все, всю структуру. Любое ощущение тела это в принципе ощущение жизни эфирного тела. Это абсолютно принципиальная схема всего творения и те виды сознания, которые нам известны, нет ничего за ее пределами. Человек своей вертикалью чакровой, он практически а, пронизывает всю вертикаль всего творения, имеет доступ абсолютно во все во все аспекты творения сознания виды сознания ментальный мир является причиной для нижестоящих а дух является причиной для всего то эфир это уже чисто энергия то есть это еще не материя но уже не витальная часть планируем навести на материальном уровне в ближайшее время порядок за счет того что дух как высшая причина непосредственно сходит на материальный план и здесь раскрывает свои сценарии Приветствую вас друзья, канал Мистериум, рубрика Эзотерика 2.0 И Сегодня записываем новый материал, называется он Лестница Планов Сознания Тема Лестницы Планов Сознания интересна тем, что мы на довольно простой схематической зарисовке рассмотрим полную структуру бытия всего творения и всех видов этого творения и в дальнейшем вы сможете любое проявление, физического, материального, нефизического, мистического, духовно-оккультно-эзотерического вида разместить в эту схему. И также мы рассмотрим какие-то простейшие способы взаимодействия, покрутим ее под разным углом. Итак, самое главное, что даст вам лестница планов сознания, это понятную, простую схему всего творения. Мы сейчас будем давать большую серию материалов, в которых будут пересекающиеся темы, пересекающиеся вопросы. Но в каждом материале будет дан какой-то уникальный нюанс, уникальный угол рассмотрения. И таким образом, с одной стороны, вы будете повторять пройденное, да, понятое, не понятое повторение мать учения. А с другой стороны, вы будете дополнять ваше понимание общей концепции мира, общего, общей картины мироздания. Лестница планов сознания это результат того, как были созданы миры, мерности из начального, в начале времен. Поэтому, кто не смотрел материал, у меня есть видео на эту тему рождение миров, появится ссылочка здесь. И будет она там находиться. Все видео можете скопировать в отдельном окне. Также ссылочка на это видео, смежное для лучшего понимания, будет под описанием и в конце появится баннером. Итак, лестница планов сознания. Вот она действительно выглядит как лестница. Это некий прямоугольник. На самом деле это некий срез творения, такой срез миров, который дает понимание всей структуры. Мы как бы... Из, всех, из всей вертикали творения вырезали, знаете, как почву берут, вырезают, смотрят потом слои. И поэтому мы взяли вот эту схему, она как вырезанный срез вертикали всего творения, и мы сейчас ее рассмотрим. Итак, в самом верху у нас будет расположено высшее сознание, назовем его как дух. Слово сознание и слово дух это довольно такие на сегодня самые, наверное, запутанные какие-то понятия, слова. Но давайте с ними потихонечку разберемся, что я имею в виду. В моем восприятии слово дух в его правильном понимании это некое понимание качества. Если мы рассматриваем именно концепцию всего мироздания, то если рассматривать какой-то конкретный объект, то дух, слово «дух» будет обозначать здесь качество. Почему? Потому что а, есть высший дух, это высшее поле, которое все создало. Да? А, но все произошло из этого духа, поэтому по сути все является духом. Также есть у человека духовное качество, дух внутри. И называя все духом, мы просто не будем друг друга понимать. Но если мы используем слово «дух» правильно, как чистое высшее сознание, а если мы говорим как нечто духовное, так это связано с этими формами сознания, с этими вибрациями. Но когда мы хотим что-то конкретизировать, то мы говорим «личностный дух человека», например. Да? То есть частичка Великого Духа, находящаяся в центре всех оболочек в центре существа, в центре человеческого существа. Если мы говорим ⁇ высший дух ⁇ это именно высшее поле, высшее сознание, непреложное и, и так далее. Духовное ⁇ это, наверное, все, что связано с этим. Если мы рассмотрим очень много понятий, то мы поймем, что духом и духовным духовностью называют многие вещи, которые практически не задействуют эти аспекты. Поэтому дух это как качество, и чистое проявление духа это качество, конкретно выраженное в высшем сознании всего мира, абсолют, и этот же дух еще выражен внутри каждого существа, и особенно проявлен в человеке, как передовой форме эволюционного сознания на Земле. Слово сознание это уже более универсальный термин, потому что дух все-таки конкретно обозначает конкретные вещи в мироздании. Незыблемые, высшие, вечные, с абсолютными значениями и так далее. А слово сознание, оно более универсально, мы не можем, как бы сказать, ментальный дух, да, ну, как бы такого, так не говорят, но хотя теоретически можно это сказать, как а, форма духа в виде ментала, например, но это будет немножко, как бы, на современном языке, немножко будет, а, ну, как бы не то, что ли, да, не совсем, не совсем так. Поэтому слово сознание, оно более универсально, и оно может обозначать все формы всего творения. То есть что я имею в виду? Помните, мы рассматривали такой момент, что вот у нас есть э, здесь такая шкала, тоже принципиальная схема мироздания, где мы смотрим, как э, создавалась реальность, многомерность по принципу перехода чист, чистого духа, перехода в в материальность, и потихоньку сокращается качество света. Да? И мы говорили, что вибрация состоит из информации и какого-то материального носителя, то есть пользовались какими-то сложными а, такими штуками, да? но это нужно тоже для разума, для определенной стадии, когда нет еще вовлеченности в практику. Но проще говорить вот эту вещь, Вибрацию сознания. Почему? Потому что само слово вибрация и, например, как брать такие высокие сферы духовные или брать такие сферы, как чувства, эмоции и говорить то, что там есть информационная часть, которая тащит, распаковывает информацию как эмоцию. Это довольно такая ментальная такая, сухая, мужская, какая-то концептуальная формулировка, тоже не совсем, не совсем точная, не совсем правильная, не совсем этичная, я бы даже сказал, да? А слово сознание это одно слово, оно как бы содержит, то есть сознание это одновременное содержание какой-то какого-то уровня света и одновременно содержание какого-то уровня энергии, формы, силы, то есть и вибрации. Да? Мы не можем сказать, что просто вибрация ⁇ это мертвое значение, но мы не можем сказать, что та же мысль ⁇ это просто информация. Нет, она одновременно и вибрация, в ней есть и силовая часть, есть и структуры какие-то. Поэтому слово ⁇ сознание ⁇ оно универсально, оно более живое, и оно такое простое, сказал ⁇ сознание ⁇ и сразу имеешь в виду в общем, многие вещи, которые нужно ментально распаковывать. Но оно становится понятным более на таком продвинутом практическом уровне. Я тоже раньше не совсем понимал, когда в формулировке сознания использовались. Но в определенный момент мне так стало удобнее, поэтому я буду использовать так, как ориентир для вашей практики, чтобы подтягивать вас туда. Итак, что мы имеем в виду под словом «сознание»? Это универсальный термин, и мы здесь тоже можем сказать «высшее сознание». Да? Высшее сознание – это дух. Высшее непреложное сознание – это высший свет. В дальнейшем, когда у нас идет потихонечку сжатие духа и пропадание света, появляются горизонтали с все больше содержанием материальности, появляется очень много вибраций, и появляется разновидность вибраций, разновидность миров, которые совершенно разные по функционалу. Поэтому мы можем сказать, что есть ментальное сознание, физическое сознание, есть витальное сознание, подсознание, есть сверхсознание, есть личное сознание, личное сознание именно как дух то есть личное сознание глубокое, истинное, да, то есть божественное, неприложное внутри. Есть внешнее сознание. То есть сознание — это универсальный термин. Когда у нас около эзотерические какие-то люди начинают философствовать по поводу сознания, потому что это вполне конкретная вещь, это некий источник искра глубоко внутри и то поле, которое мы направляем. Да, и взаимодействие этого поля с полем нашего ментального, витального сознания. То есть это вполне конкретные вещи, имеется в виду, но когда идет ментализирование, получается каша, когда человек не совсем, он что-то где-то начитал, сформировал свои мысли, получается абракадабра из абракадабры. Мы будем использовать эти значения так, дух и сознание. Итак, двигаемся по теме, возвращаемся к нашей схеме, и дух первым актом творения, первым высшей областью, которая с ней граничит с областью Духа, является разум, ментал, мы назовем его привычно. Ментал. Дух создает ментальные области. Здесь мы уже наблюдаем, что чистое, непроявленная, бесформенная уже начинает создавать некую структуру, некий функционал. А, тем, тот, который мы все активно и активно пользуемся, ментал, разум. И... У него уже при создании ментала уже происходит, он более проявлен, он уже состоит из частичных таких дроблений духа, да, он уже немножко свет уходит, но он становится более явным. И здесь нужно понять, что... Все области ⁇ это не конкретный какой-то уровень, это именно области. Почему? Потому что есть высшие слои ментала, там сверхразум, какой-то озаренный, интуитивный разум, там, поэтов, художников, классических произведений, а есть средний обычный разум, размышляющего человека, а есть какой-то бытовой разум, суетной бытовой, такой разум, который используют люди там, не знаю, в обычной жизни, какой-то выживаемости. Поэтому есть в каждом уровне градация. Мы идем дальше, спускаемся ниже и следующим актом творения, после ментала, дальше мы сгущаем, продолжаем сгущать вибрации, и у нас получается витальная часть, назовем ее витал. Что это такое? Витал это тоже некое универсальное сознание, название, универсальное название, оно исходит от слова жизнь, витальная, жизненная, жизнь. И э, по другим каким-то концепциям оно также означает э, слово астральное, астральная область. Да, но опять же астрал это такое вот есть физическое и куда-то улетел в астрал, то есть какие-то тонкие. А мы даем более такую деталировку, то есть для практикующих, для ищущих, для э, познающих нужна, нужна более такая конкретика, чем просто какие-то общие направления области. витальную часть у нас входит область э, чувств, область эмоций. И область какого-то нижнего витала, связанная с инстинктами, так, такого, знаете, как пол полуживотных, каких-то полутелесных уже нижних инстинктов. Да? И можно сказать, что, в принципе, витальной частью является также нижний уровень. Мы, я все-таки выделяю его отдельно, потому что отдельно его изучаю. Более того, не для каждого человека гармонично как-то изучать и лезть на какие-то высокие вот эти уровни, но для каждого человека доступно и гармонично работать с около физическим уровнем, который я вы, выделю отдельно. Поэтому Витал это у нас область чувств, эмоций, каких-то нижних полуживотных, около телесных инстинктов, и происходит от слова жизнь слово жизнь, то есть, э, смотрите, вот глядя на нашу уже схему, скажем так, эту рядом, которая идет потихоньку сокращение света и наращивание как бы тьмы, да, но наращивание материальности, потому что свет, помимо того, что это высшее сознание, это еще высшая тонкота, то есть недоступность. Да? Для многих людей, для многих многих людей, которые сегодня существуют в воплощении, даже ментал ⁇ это такая вот как бы недоступность. Они не пользуются менталом. Даже если пользуются, то нижняя витальная часть за счет большей силы все равно перевешивает, тянет, вергает их в всякие, в общем, приключения. Да? Поэтому, откровенно говоря, ментал еще не особо освоен, доступен. И витал сам не полностью раскрыт, потому что когда он еще не дополнился высшими областями, он не одухотворен, он приносит э, зачастую даже ст столько же проблем, сколько и удовольствия. Поэтому витальная часть, она уже более материальная, уже более э, осязаемая, согласитесь, что чувствовать, эмоционировать, да, эмоции нижняя часть витала, то есть эмоции намного э, более взрывные, да, потому что в них больше силы, больше жизни, больше энергии, больше материальности, более плотности, да, они намного более осязаемы и понятны, используемы, чем ментальные области, я не говорю уже про духовные. Вот, поэтому это витальная часть. Если мы идем дальше на уплотнение, в самый низ, конечно же, мы получим у нас материю, а где у нас буковка, материя, то есть, это уже такое крайнее уплотнение. Опять же, смотрите, здесь нет такого, что свет полностью переходит в ноль, да, потому что есть, опять же, разные формы материи. Есть газообразные, есть более жидкостные, да, есть материальные. Среди материальных есть тоже разные. Есть какие-то органические ткани, есть неорганика, камни, которые жесткие, то есть, у них все меньше и меньше света. Есть вообще какие-то там породы какие-то супер крепкие, да, то здесь идет тоже плавно. Плюс есть э, пласты, потому что сама материя состоит еще из более такого дробления. Есть пласты э, молекулярный пласт, атомарный и ниже, ниже, ниже, ниже дробления, дробления составных частей материи, которые мы сейчас не будем изучать эту физику и которые для практики интересно уже когда-то далеко зашел. Для общего понимания мы просто берем материя и разные формы материи, которые уходят в конечную какую-то брутальность, в абсолютную, абсолютную какую-то, которая недостижима для обычного поверхностного сознания, для разума, можно только, осознав свою глубину, зайти на самую-самую глубину материю, нырнуть. Это у нас, в общем, материя, когда идет спрессованность в самый низ. И между этими частями я выделяю отдельно, ну давай, назовем, давайте назовем это эфир. Uh, это эфир, чуть-чуть был с вами на ты, понравилось. Возможно, дальше начну использовать. Так, uh, шутка юмора чуть-чуть закончилась. Вот, эфир. Что такое эфир? Я выделил отдельно его, потому что, да, с ним можно работать, его можно изучать, довольно интересно. Но, в принципе, это нижние-нижние витальные уже такие слои, которые наполняют жизнью непосредственно физическое тело. Да? Это то есть уже такие очень малосознательные уровни. Это практически эфир, это энергия. В ней есть сознание. Есть некое тоже духотворение, тоже можно видеть там какие-то вещи, например, Кастанедовский план сознание, который он изучал, мир Кастанеды, это чисто около материально-эфирная материально такая нижний витальный планчик, да, вот он сугубо брал вот этот срез, вот этот план, и его изучал, и все его путешествия, практики связаны с этим планом. И его э, орел, который его мир, есть эманация орла, это вот эти вот семерки, так называемые, да, переходы, которые разворачивают, которые вверху сфер, седьмые, которые разворачивают, как бы из них, когда идет свет, он преломляется, как в призме, и рисует тык -тык -тык -тык, весь план, поэтому весь мир, правильно он говорил, ломанация орла, но он, к сожалению, не мог познавать план выше. Такие были практики, такое ему дали, там, потому что надо познавать другими видами с личностного сознания, другими телами, поэтому они боялись этого орла. А почему? Потому что так же, как материя, мы оставляем свое тело и уходим выше эфирной области, уже без материи. А Материя остается здесь разлагаться. Также, переходя вверх, мы оставим эфирное тело. А они именно для них это была как полная смерть. И они как бы хотернули эту систему, чтобы оставаться на эфире, чтобы орел не засал. Но ничего страшного бы не произошло, просто бы они скинули эфир и вышли бы в какие-то другие слои. Поэтому эфирная область это уже такое, смотрите, у нас сознание падает, белое все меньше и меньше. И если в витальной части, если в эмоциях есть все равно хоть какая-то информация, там радость, а, да, есть какой-то там, не знаю, гнев, вот такие резкие какие-то. А, допустим, высший витал, где чувство есть, это такое долгоиграющее, да, оно не меняется резко. То есть мы можем, например, человека в принципе любить на уровне чувства. Это такой монолит, это более высокое такое, да, устойчивое, более такое светоносное, более долгая вибрация. А нижние эмоции мы одновременно можем любить на верхнем витале и одновременно на нижнем эмоционирующем витале. Можем по минуте, да, любить, ненавидеть, еще раз любить, опять ненавидеть, два раза любить, два раза ненавидеть и, в общем, очень быстрая эмоция, да, то там все равно присутствует в витальных областях какая-то информация, мы что-то, что-то испытываем, то эфир это уже чисто энергия, то есть это еще не материя, но уже не витальная часть. И почему эфир также может принадлежать витальной части жизненности, потому что наличие энергии в нашем теле, телах, ее вид, ее а, вибрирование, будораживание, плескание это и есть тоже жизнь, это и есть витал. Поэтому как бы эфир, можно сказать, область витала. Но мы выделим ее отдельно, потому что мы посвящаем, будем посвящать конкретно этому уровню отдельные практики, отдельные материалы. А, значит, смотрите, я записывал довольно много материала на эту тему эта схема может быть разобрана на бесконечное количество. Да? Это может быть просто дух и материя. Все зависит от того, как вам удобно, как вы применяете. Если, допустим, вы особо не применяете какие-то тонкие практики, исследования миров, да, то, может быть, как-то можно и не дробить. Хотя, с другой стороны, здесь э, к уму есть конкретно за что зацепиться. Ментал — это мы думаем, э, витал — чувствуем, эмоционируем, какие-то инстинкты телесные, эфир — это энергия в теле, да, и так далее. Ну, то есть, можно, наоборот, сделать там 10-20, я знаю, кто-то там 100 тысяч градаций делает реальности, но, опять же, а чем отличается 568 и от 123? Вы спросите, человек повиснет, начнет что-то придумать. То есть, в любом случае, какая-то схема, она должна нести какой-то функционал. Какие еще бывают функционалы, я не знаю. Есть такие варианты, когда придумают такие схемы, что, например, есть в верхних частях такие нелепости, как есть, например, дух, а есть атмический план, а есть духовный не подозревая, наверное, что атма это и есть дух, по-моему, на санскрите. То есть, это все равно, что сказать, есть вода, а есть water или есть аква по-итальянски, да. То есть, это будет довольно забавно, это и есть забавно, и люди реально это изучают, этим пользуются. Иногда придумывают такой момент, как казуальный план, да, и говорят, что это? Говорят, это мир причин, но, извините меня, есть четкие здесь Такие взаимодействия, что высшее, оно как бы надседает над низшим и направляет его через сознание, через большую осознанность, через свою. Это знаете, как играть с шахматистом, который просчитывает наперед большее количество ходов. Поэтому высшее сознание, хоть, допустим, нижние части могут брыкаться, как-то и потихоньку препятствовать, но тем не менее высшее сознание все равно а если оно будет настойчиво, если вы будете настойчиво, настойчиво. Почему говорят мысль материальна? Потому что если вы поймаете какую-то ментальную вибрацию на ментальном плане и будете ее держать в голове и напитывать, она будет потихоньку, вне зависимости от ваших внешних действий, она будет потихоньку организовывать, направлять и ваши действия, и действия других людей, пространства. И таким образом ваша мысль воплотится, да? Таким образом это работает. Есть очень много моментов, когда э, девушки в основном, которые эфирно-витально насыщены за счет э, соединения хорошего с землей, могут что-то захотеть, подумать некие такой элементы магии. И это сразу же на материи воплощаться, Кто-то уже несется, кто-то уже не, им что-то дает, что-то приходит. Хотя это так телепатически происходит. Да? То есть высшие уровни, э, они предопределяют ниши. Поэтому... Ментал это практически высшая перед духовным часть, которая является а, высшей причиной, а самой высшей причиной является дух. Это, это действительно ну, доминанты причинности всего творения, потому что в ментальных областях Дух проявил конкретные какие-то виды, направления, задумки такие общие уже. да, Вплоть до нижних ментальных областей. Там прописаны все взаимодействия химических, физических атомов и так далее. Все таблицы Менделеева. Все это было создано, уже изначально придумано. Мы просто распаковываем этот контент, который до определенных а, возможностей у нас был скрыт. Вот, Поэтому пихать куда-то еще мир казуальности, мир каких-то причин... В менталы и в духовной, когда есть уже эти причины, то есть, грубо говоря, для эфирной и материальной составляющей, то есть для энергетической, еще можно сказать ци, пранический мир эфирный, да, цишный. Кстати, эфиры это, скорее всего, то, что физики сейчас называют как четвертое состояние плазма, то есть они переходят уже в изучение эфира. И для вот этих для материи, например, причиной является эфир. Для эфира причиной является витальные уровни. Мы чувствуем радость, у нас такая энергия на эфире, мы там на теле получаем какой-то расцвет эйфорию. мы чувствуем какое-то страдание, боль, у нас идут плохие энергии, мы получаем болезни, мы получаем какой-то негатив, тело сжимается, да, и так далее. Ментальный мир является причиной для нижестоящих, а дух является причиной для всего. Именно за счет соединения непосредственно с духом и отстаивая это слово, понятие, очищая его от других э, дилетантских каких-то вещей, кашаобразных, мы и планируем навести на материальном уровне в ближайшее время порядок. За счет того, что Дух, как высшая причина, непосредственно сходит на материальный план и здесь раскрывает свои сценарии. Итак, что здесь сказать? Давайте посмотрим, как это связано с чакральной системой человека, например. Да? Ну, дух это понятно, это у нас семерка, это семерка, ментальная область у нас, ну тут видите, да, несколько чакр у нас не хватает. У нас ментальная, это шестерка, есть... Между ментальной и витальной. Витальная — это сердце, высшая выше витальная область — это сердце. А между ними у человека есть горло еще. И горло, я считаю, да, это некое сцепление между миром и информацией. Потому что дух — это еще не информация. Он проявился как информация уже, потому что он не проявлен вообще никак там, в самом духе. Он проявился как информация на ментале. А витал — это уже больше, как знаете, вот... Да, мне это нравится, да, я это люблю, и вы горите. этим, То есть это огонь, это энергия, это горение, это витал, это жизнь. А, и вот для того, чтобы было сцепление между менталом и виталом, существует промежуточная область, она горловая. Но в принципе это такие нижние переходные слои ментала уже называются сцепления. Я называю так, под в чувственную область также я считаю и эфир это сцепление между чувственной эмоциональной сферой а, и материей потому что чувство эмоции материя это тоже такое знаете как чувство эмоции все-таки по отношению к материи очень и очень такие тоже легкие да они а, потому что материя она вообще сугубо объективно реально вот она и эфир это такая плавное -плавно сгущение до материи есть разные слои а, эфира уже такие совсем около плотные брутальные материя это даже по сути уже крайнее сгущение эфира то есть мы берем эмоциональную витальную часть в общем мы ее сгущаем сжимаем сжимаем сжимаем сжимаем вот эфир плотнее эфир плотнее плотнее плотней а, раз о все это уже материя то есть примерно так поэтому Здесь нету нескольких чакр, горловой, как я уже объяснил, это сцепление между духом и менталом, между информацией и чувствительной эмоциональной частью. И витальная область у нас сердечная четверка, это высший витал, у нас тройка, это витал связанный с личностью. Они немножко, да, такие антагонисты с четверкой. Четверка на расширение, на всепринятие, а только на личность. Тоже должна быть, потому что вы растворитесь, можете быть хорошим, но никаким, никакой пользы. Нет личности, нет акта творения, вы ничего не можете сотворить, ни хорошего, ни плохого. Что может быть отчасти и а, хорошо, да, если там... Ну, это опять юмор пошел. Вот... А... Ну и вторая, второй центр, он уже э, немножко и витальной, он и к витальной относится и немножко к кефирной относится, потому что это опять же чакровые моменты, это общие области, а там каждый миллиметр разный пласт, который можно э, рассматривать. Поэтому таким образом и единица у нас материя, таким образом у нас получается э, сюда встроено все чакровое строение, таким образом человек своей вертикалью чакровой, он практически а, пронизывает всю вертикаль всего творения, имеет доступ абсолютно во все, во все аспекты творения, сознания, виды сознания, потенциально, да, потому что до этого еще нужно дорасти, а дораст, дорастя практиковать, а, потенциально мы имеем а, доступ во все творения, даже в состоянии чистого духа. Так, но возвращаемся к той мысли, что здесь, в эту... Вот у нас лестница планов сознания, разный план, это разный функционал, идет некая градация, динамика, соответственно, к низу у нас каждый нижний план более проявлен, более объективен, нам более проще с ним, обычному сознанию работать. С одной стороны, с другой стороны идет объединение света, объединение аспекта какой-то уже... Аспекты управления, да, потому что 100% света это 100% управление. Всеми процессами, все понятно, все по местам, все-все-все-все э, известно. То есть полная осведомленность. Ментальная область, она уже хорошая для познания, она более заточена для познания, чем витальная. Потому что я чувствую это хорошо, но дальше ты не можешь заглянуть. А чем это закончится? Именно поэтому говорят, что благими намерениями, чувствами выслана дорога в ад. Да? И более, более длинные цепочки сознания, большая осведомленность, большая структура света уже, наличие светосодержания уже у ментальных областей, скажем так, больше такой просчет. Также здесь нужно что еще сказать, смотрите, я запишу отдельное видео, но не могу не коснуться этой области что дух переходит в ментал плавно, да, и как я уже говорил, есть высшие слои, у ментала в принципе есть некое такое назначение орг... форма организации, придавания предав... формы, и в данном случае он придает форму духу, он позволяет духу как бы формализоваться, материализоваться в каких-то начальных векторах, и вот высшие слои ментала, высшие слои ментала, потому что у нас ой как любят кастерить, высшие слои ментала это какие-то художественные, поэтические озарения, там, где уже используются какие-то, знаете, как вибрации, когда пишется какая-то картина, и вроде ничего не понятно, бракадабра, но вот прямо она, а, да, там берут название, о, берут свои истоки все какие-то классические произведения по музыкальные, художественные, поэтические. То есть это область пророков поэзии, когда а, пророки говорят одно слово, одну фразу, одно предложение. Раз и оттуда. То есть это область таких очень высоких вибраций, поэтому не надо недооценивать ментал. Ментал ⁇ это не просто, это уже около физический ментал, связанный с какими-то технологиями, науками. Это витал, который бодрит материю. Да? То есть высший ментал около духовный. И вот мы здесь видим, что вот если взять вот эту область, допустим, нижнюю границу ментала и духа, то у нас потихоньку идет такая градация, да, поэтому есть вот чистый дух, это вот на самом верху, вот она полоска, а вот область вот это, вот, это уже некая проявленность, то есть это уже какая-то часть ментала, высшего там ментала, ментала богов, ментала пророков, каких-то первооткрывателей и так далее, озаренных творческих людей, высоко озаренных, и потихоньку идем, идем, идем вниз до обычного ментала, поэтому вот, Нужно здесь такой момент сказать, что между ними всеми идут плавные перетекания Нет такой четкой границы, что вот это эфир, а вот это уже раз материя Поэтому часто мы пользуемся такими словами, как околоматериальный эфир да? Потому что эфир тоже бывает, как и материя, бывает газообразная, бывает очень жесткая Представляете, разница какая да, между материей Также и у эфира есть очень такие флерные образования, есть плотнее, есть средние какие-то ну, например, область дыхательная прана, она очень такая, как очень очень такая, как дымок, скажем так, да, так, но более плотные слои, когда кундалини идет напитывает, да, когда мы там спортом занимаемся, качаемся, чувствуем вот это эфир плотность тела. Любое ощущение тела – это в принципе ощущение жизни эфирного тела, потому что сама материя – это просто то, что вы возьмете, я не знаю, там, тушка в холодильнике лежит. Вот, все, там, там ничего нет. Уже жизнь в материи, это и есть эфирная часть. И еще, пожалуй, самый главный момент и важный, такой интересный, что я опять же повторяюсь, это принципиальная схема, которая охватывает всю реальность бытия. Потому что все это создано из духа. Давайте мы вот это потихонечку уберем. Сейчас я вам кое-что мы тут подкрутим, поиграем с этой схемой, я вам кое-что покажу. Давайте вырежем просто... Вот, смотрите, здесь, в этой схеме уложено все, да, уложено все, потому что это абсолютно принципиальная схема всего творения, и те виды сознания, которые нам известны, нет ничего за ее пределами. Поэтому, если вы встречаете какое-то явление, в научной области, в ненаучной, в какой-то тонкой, когда мне рассказывают какой-то опыт, я вот там гулял, вот это делал, я исходя из своих знаний, опыта, интуиции какого-то, сознания, сканирования, я говорю, а, ну это вот ты был на этом уровне, да, там есть такие миры. Каждый мир очень многосложный. Если вот мы изучаем мир материи и в нем столько, да, подводный мир какой-то, химия, физика, Ой, я не знаю, столько всего там какая-то биология, леса, моря, земля, то есть какой-то космос, столько видов материи, физический мир многообразен и сложен. Также каждый мир поразительно также сложен, многообразен и еще во сто крат, в тысячу раз более сложен, потому что это более тонкие миры, и они там... То есть нужно понимать, что это не просто, а это мысль, да? это очень простое понимание. Это целые миры со своими какими-то текстурами, со своей одухотворенностью. И иногда мы можем, допустим, видеть силы природы, но одновременно и какую-то личностную силу природы, с чем взаимодействуют шаманы. Да? Возьмем, допустим, шаманство. Шаманство это взаимодействует со стихиями, с природой, силами земли. Это материя эфир. Это материя эфир. Возьмем что-то, что например, что-то типа магии, там, оккультизма. Ну, давайте возьмем магию, да. То есть, это способность управлять своими виталическими движениями и, ну, такие, как сказать, нехорошие моменты, как насаживание какого-то контента другому человеку, да, если мы говорим каких-то приворотов, отворотов. Просто такие, может быть, нехорошие вещи. То есть, это уровень магии, он тоже может быть разный. Есть там, когда используют во благо, есть когда используют для эго, такая сатанинская черная магия. Поэтому магическая область, это область витального, который влияет на энергии и материю. Это область даже витально-эфирного. Есть что-то типа там, каких-то знаний... Например, трансерфинг, я забыл как, Зеланд, да, то есть очень частный такой ментальный-ментальный хакер. Это уже на ментале всякие штучки, которые потом могут проявляться в жизни. Но он тоже говорит, например, что это все ограничено, потому что здесь... Нельзя там это часто пользоваться, здесь получится, здесь не получится. Может быть, не совсем точно выразил, но примерно я так образно, да. Но почему это происходит? Потому что это может не поддерживать дух, и он своим высшим вмешательством, ваше высшее э, какое-то духовное, может заблокировать какие-то ваши вот, эти хакерства. А может не заблокировать, может даст побаловаться, а может это вообще вам будет наоборот полезно там что-то поменталить. Есть, например, практики. Здесь можно еще рассматривать на этой не просто какие-то практики, что они изучают, а какие движения, а сознание они совершают. Потому что у нас такие или иначе есть личностное сознание глубоко внутри, личное сознание глубоко внутри природы духа. Да, есть оболочки там ментальные, витальные, эфирные. И так далее, там материальные. И в общем есть у нас личностное, ментальное сознание. Это то, что мы наработали как мысль, уже натащили в свое тело. Личностное, витальное, эфирное энергия То есть мы из чего-то состоим. Поэтому есть чистое сознание, есть сознание, которое проявляется в инструментах и срочно с этими инструментом, Есть конкретное отдельное сознание каждой области. И когда наше чисто личностно сознание проявляет себя в этих инструментах, областях, оно взаимодействует с об... сознанием этих оболочек. То есть каждая оболочка, каждый наш какой-то блок имеет свое сознание, в этом и есть множественность я. Поэтому здесь можно понять какие-то практики. Например, если мы занимаемся цигуноч, мы сознанием выходим в какие-то эфирные области, да, около телесные там что-то управляем Ци, в итоге от нам, ну, немножко там поддаем здоровье да убираем блоки от каких-то наших негативных мыслей которые нам минут эфирную часть если мы взаимодействуем еще с чем-то то есть мы можем эту принципиальную схему понять уложить абсолютно любое движение абсолютно даже любую практику даже какие-то я не знаю адвайты там любые да Например, что можно еще сделать? Можно собрать сознание всех этих инструментов, сказать всем до свидания, собрать его и даже не внутреннюю свою часть рвануть это тоже принципиальный момент, да. Собрать сознание где-то на границе своих оболочек и хоп, и уйти в чистый дух. Да? Например, уйти в чистый дух. Здесь нужно вам уже немножко помедитировать, поменталить, как наши личные взаимодействуют, как это все играет. Потому что лестница планов сознания это э, пока еще не населенное да, существами, человеками, это такой Такие планы, как матрицы. Матрицы, которые потом заполнены определенными вибрациями, существами, силами. И есть еще человек, который может проявляться в этих матрицах. Это уже отдельные темы. Лестница планов сознания это некие общие такие сферы, слои, такие комнаты многосложной реальности. Да? Поэтому на этой лестнице планов сознания мы можем понять общую структуру бытия. Всю. Мы можем понять все. Невозможно ничего понять в действительности. Невозможно ничего понять в отдельности каждый момент, пока мы не понимаем все, всю структуру, как она создана, какая она принципиально имеет схему, для чего она создана, куда все идет. Пока мы это не поняли, мы не можем понять ничего. Если кто-то вам что-то рассказывает, но он не знает каких-то базовых моментов, значит, он не знает ничего. Хотя, с другой стороны, с ним можно пройти какой-то небольшой... Путь какой-то собрать пару пазлов, но если вы примете себя все и загрузите это все и поставите в основу, то получится кашеобразная субстанция. Вот, Поэтому здесь эта схема лестниц планов сознания позволяет понять все, она включает в себя все, она включает в себя все движения каких-то практик, все проявления, все можно здесь рассмотреть. У нас будет отдельный материал, а я буду записывать отдельный ролик. Она называется, по-моему, будет «Матрица духовных реализаций». И мы будем смотреть, какие именно кульбиты выкидывает сознание, когда делает разные практики. Мы все их рассмотрим и на основе этого рассмотрим, что там не так, что они делают так, что делают не так, почему получают такой, почему получается нирвана, почему получается этот результат или тот. В общем, это будет отдельный ролик. А на сегодня это все Лестница планов сознания. Абсолютное понимание всего мироустройства, абсолютное а, ранжирование, структурирование всех проявленных каких-то моментов, тонких, нетонких, физических, практик, а, всего проявленного в эту лестницу. Да, все раскладывается по полочкам. Поэтому с этим вас поздравляю, с новым апгрейтом, а, с еще и одним бриллиантиком ваше кольцо всевластия, вашего сознания. А, на этом все ваш Максим Садовник, преданный слуга.